Привет! Наша с вами команда более года работала над тем, чтобы изменить Россию к лучшему, и конечно, в связи с последними событиями может показаться, что нам это не удалось. Но это не так, что я вам и докажу в этом видео. За этот год мы вместе создали структуру, которая реально влияет на региональную политику. Пока впечатления еще совсем свежие, приведу вам последний пример. Тысячи наблюдателей, подготовленных и организованных нашим штабом, сдвинули существовавшую последние 15 лет избирательную парадигму. По последним подсчетам, прямые нарушения выборного законодательства были зафиксированы на 30% избирательных участков в городе, на что мы с вами вынудили отреагировать главу ЦИКа, Эллу Памфилову. Естественно, помимо этих 30%, практически на каждом избирательном участке списки избирателей оказались неполными, а временные заполнялись нарушениями. Но есть еще то, что мы доказать не можем. Но это настолько очевидные нарушения, что и говорить нечего. Бесконечные свидетельства организованных карусельных голосований, видео с которыми вы можете найти на нашем канале. Конечно, это не все. Не будем в очередной раз упоминать те массовые акции, которые стали комом в горле у местной власти, и за которые они усиленно мстят, засаживая невиновных людей в спецприемники с помощью карманных судей. Зато упомянем другое. Тысячи людей по всему городу впервые работали волонтерами на общее дело. Информировали земляков о наличии политической альтернативы, о коррупции во власти, беспределе в полиции и многих других неотъемлемых частях жизни сегодняшней России. Ну и давайте похвалимся. Склад Петербурга в федеральную повестку невозможно недооценить. Мы были и остаемся самым протестным городом России. Интеллигентные, образованные, смелые, молодые и не очень молодые. Мы сделали невообразимое, мы сделали то, что не удавалось никому до нас. Мы подарили обществу надежду на перемены. После 18 марта стали слышны панические настроения. Мол, раз он победил на этой избирательной процедуре референдумного типа, то все пропало. Но это не так. Стоит это отбросить и оставить в прошлом. Впереди нас ждут и митинги, и другие проекты, связанные с будущим города и страны, о которых мы, кстати, совсем скоро вам расскажем. Мы занимаемся политикой и с каждым шагом оказываемся ближе к успеху. Прекрасная Россия будущего стала ближе, но без вас мы точно не справимся.